Игра встречает меня с английского, а это значит... Что эта игра просто шедевр. Так я, я здесь, чтобы сказать тебе, как убивать людей. Это я и так знаю, если чё, пацан. Ты давай мне не заливай. Вот типа кто успел тот посмотрел, я типа и сам разберусь в этой игре. Здорово. На нафиг. На нафиг. Я и не знаю, я пропустил все обучение. Разберемся, разберемся по ходу. Так ведь интереснее. Ох, oh, don't know. Ты что не знаешь, кто это? Возможно, мне стоит что-то там уйти на другой путь или да, посмотри на мое лицо э -э может тогда э -э вспомнишь меня нет что-то там что-то там что-то эдак что то там типа если кто-то понимает что здесь написано как громко орёт эта музыка я здравствуйте я кто что я здесь делаю no, sure. The... все понял нифига не понял а где? О! О, нормально! Вот это хорошая музяка. Давай, я не про... Я не против, в принципе, быть... петушком таким грозным. Ты кто? Ты живой? Это, подожди, подожди. Подожди, я извиняюсь, конечно, но мне надо тебя убить. Хороший, музон, что делать? За что? Я в туалет вошел! Вы... Ты чё? Охренел? Сюда, иди! Опа! Тихо, успокойся! Ты... Погорячился Шифто АИ. кого? А это типа можно осмотреться? Это, это пацаны, мне бежать надо. Go go go go все, я левая, все, до свидания. Я забрал свои деньги. Либовский доволен, я пошел, да? Ху, кто здесь? Ты, ты мой друга? Смысл? Отстань, слышь, братан? Я не хочу тебя убивать. Но ты мне не оставляешь выбора. Ты свидетель, тебя надо уничтожить. Извини. Да ты чего? Сожрал что-то не то. Это шавуха, по-любому шавуха было. Я себе говорил, не надо было жрать ту шавуха, а ты взял ее и убил. Ты особо не налягай, потому что я, я за тобой слежу. Я слежу за тобой. Ой, скотина, я слежу за тобой. Я буду следить за тобой. Привет, это Линда. Мне нужен бэби-ситер, Типа... Сидельник за ребенком, да? Ride View концы, Да, это я так понял. Сидельник за детьми. Сидельник, да, именно. Странная песня, ну ладно. Очень странная песня. Что это за песня такая? Ну... Ладно... А вы почему со стволами? Я пришел за ребенком посидеть. Вы чего? Со, со, со, со стволами. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. не спеши. Ладно, не спеши. Эй, ты на меня, давай. А вы серьезно, пацаны? Никто не слышал звук выстрела? А можно сквозь дверь стрелять? Нельзя. Почему? На! Здорово! На! Вот и все. Чептер... Изи! вообще с первого раза прошел. Что тут вообще делать? Это что за гамбургер? Все, я, я, я лева. Здравствуйте. До свидания. А можно тихийки? Да тихий килл я хотел сделать. Ты чего? Здрасте. Я почтальон Печкин! принес почту. Нормально. Опа! Так... Что? Тихо, тихо я сказал. Тихо, тихо, он встал! У меня пули Это заканчивайте, пацаны, такое вы твои. Да я не могу попасть в него. Что за фиг! Нафиг! Фиг, бей их всех! Кого? Не знаю! Всех бей! Да? Тихо, тихо! Вот это я сейчас красиво сделал Ну, потому что я мастер Все, я пойду У меня минус 20 нервных клеток Я чувствую это Все, я пошел Сюда. Очень знакомая какая-то песня играет э, сейчас Да я не хотел петуха Опять я выбрал не то Вы чувствуете? Что-то начинается Начинается что-то Меш, какой-то сладость захотелось. Не знаю, почему ты, почему не спишь. Он тоже чего-то сладкого захотелось. Например, я не знаю, батончик нац, что ли. <laughs> О да. Вот это хороший музон. О, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас красиво будет. На. Красиво сделать не получилось. Что? Что? Что? Что происходит? Тихо, я скрылся, я спрятался, нормально. Умри! Умри! Умри! Ноль патронов. Лови да да да да да О, да да да да да да все, я сказал, что я справлюсь с этой задачей. Все это easy с первого раза. Умри! Все, пацаны, я шутки со мной плохи. Возьму трубу. Трубу. Нормально, нормально. Именно так. Пацан упал. Тихо, пацанчик, лежать. А ты серьезно? Гады, твари, ублюдки, я вас всех убью нафиг. Ну все, твари, мрази, ублюдки, я вас всех порешаю нафиг. Разрублю на мясо на Макдональдс. Умри, умри. <свят> <свят> <свят> <свят> да, да, да, да, на, на. Что ж, я скажу, что это было очень даже легко. Даже слишком легко. Типа так, да? Чё? Дед! Это дед геймер, я понял. Его пули не берут! Дед, шоколадка, успокойся! Ты это, лежи, лежи, дед! Давай, все, я ему глаза раздавил. Все. Дед, ты спишь? Все. Лив ми хир, оставь меня здесь. Все, до свидания. Я должен тебя спасти или убить Ну по сути спасти Все пойдем я тебя спасу Видео закончилось но ты можешь посмотреть Мой плейлист попробуем Давай удачи